А я хочу представить наших следующих артистов: Вера Дубовая, Театр танца, Карнавал, цыганская песня, горит костер. Уходи, ночной тиши. Я жду тебя! А ч,